если мы перед собой поставим задачу за ближайшие там пять лет повысить в два раза количество занимающихся видом спорта и повысить в два раза там, нашу скажем успешность в спорте высших достижений до да, медали и так далее то что у нас является самым большим ограничителем бассейны которых Какое-то количество есть, и новые пока никак не, не строятся, потому что нету той законодательной базы и той системы, которая бы заинтересовывала. И тренеры сегодня, которые для того, чтобы подготовить тренеров такого уровня, как мы хотим, надо 10 лет. То есть вот так вот взять и сказать, ребята, давайте, не получится. Те тренеры, которые есть, они работают согласно нашего законодательства, у них есть тарификация. И вот у него есть два мастера спорта. И у него благодаря этому уже есть 100 часов нагрузки или 150 часов нагрузки. И больше ему никто не даст никакого спортсмена. Хороший тренер должен работать с 20-30 с спортсменами. И мы видим мировой опыт. То есть мы можем нашего одного тренера в 40 раз лучше использовать. Для этого только надо создать справедливую систему оплаты труда логическую систему, а в отдельно взятом виде спорта мы это не сделаем. Теперь, что касается бассейнов. Точно так же, тренеры взяли себе по два, по три спортсмена. Они знают, что эти два-три спортсмена не будут олимпийскими чемпионами. Но для зарплаты они им нужны. Но для того, чтобы для зарплаты их мотылять туда-сюда в этом бассейне, ему надо 6 часов бассейна. Соответственно, то самое дорогое, что у нас есть, но вместо того, чтобы этих двух ребят отправить куда-нибудь в американский университет учиться. А на место их взять 40 детей. И этот же тренер будет тренировать этих 40 детей. Но мы не можем это сделать, потому что мы опять же связаны теми тарификационными сетками, надбавками, категориями, классификациями и так далее. видео.